Вот идем с Виталиком вдвоем Песни не поем, грибы берем Вот Груздиков ведерышко одно Груздиков ведерышко второе Груздики как они растут? Как-нибудь дорастут Сейчас посмотрим Поищем покажем даже вон и далее волнушки не берем у нас их тут красутками называют вот видите как раз тут груздики вот груздик вот груздик вот груздик вот груздик, вот груздик замечательный грузик так. Вот. Короче, мне некогда Вы там отдыхаете, вам хорошо Го Хочешь, собирай бруснику Хочешь, белые грибы Покажу потом Андрюхе Есть ягоды или нет ягоды. Ну какое-то место Тайная, секретная, мы вам не покажем. Алло, у подсветка, Винка?